извините, отвлекли чуть-чуть. Вот, ну по поводу стенда, стенд будет интересный, хороший, информационный, есть о чем рассказать, есть что показать, инсайды все, которые хотите услышать, наверное, все-таки услышите там на форуме, поэтому приезжайте, поддержите нас, как бы все вместе сделаем нашими руками совместно. Очень большая работа предстоит нам, очень перспективная. Наконец-то закончилось это лето, да, сезон отпусков позаканчивался, хотя еще бархатный сезон будет, да. Но суть не в этом, надо начинать работать всем тем, кто расслабился, кто не расслаблялся, надо еще сильнее да, пахать, потому что впереди у нас непочатый край работы. Вот. Ну а так, мое видение вообще на сегодняшний момент, то, что мы реально переходим от вот такого хайпообразного состояния, да, от вот этого восторга в погоне за процентами, за какими-то сиюминутными быстрыми заработками, построениями команд тех же самых, да, переходим к более уже обдуманному пониманию вообще, где мы находимся. Мы находимся в серьезном бизнесе, который нам готовит Искандер, да, почву-то мы сделали, и, в принципе, два с половиной года, как ни крути, все равно успешной работы было, да, хоть сейчас много и какого-то негатива сеется, да, и сомнения появляются у людей, но на самом деле это сомнения просто от недопонимания, куда нас всех пригласили и позвали, да, просто, ну, вот эти все проекты, все хайп-проекты, да, либо все равно нас сравнивают с ними, да. Все, мы уже выросли из этих детских штанишек, да, и пора нашему ребенку, который уже, ну, становится юношей, да, может быть, для кого-то он и девушка, не знаю, я как-то отношусь к нему как в мужском роде, да, пора уже переходить на более серьезные рельсы, потому что, но ну, сейчас идет у нас, как вы знаете, четвертая технологическая революция, да, и присутствовать в ней как пользователи каких-то проектов в интернете, ну, честно говоря, смешно, да, в тот момент, когда за нашими плечами и перед нашими глазами разворачиваются такие действия, когда заработок идет именно на блокчейне, не просто как спекуляция на каком-то активе, да, а именно на продвижении, и те, кто занимается этим продвижением, те, кто его двигает, кто создает, делает, да, те и будут в больших плюсах, больше, чем они могли бы, например, заработать в тех же самых обычных наших MLM-проектах. Вот, поэтому я призываю активных людей, которые есть у нас в сообществе и которые еще не подключились к работе в той или иной степени. Да, включайтесь, подключайтесь, и мы вместе это дело сделаем. Потому что сейчас именно идет вот такое перераспределение ролей, да как бы можно заполучить себе серьезный кусок этого пирога, который будет кормить и вас и ваших детей. Это не просто так, я говорю. Вы можете увидеть, что вот все мы трое присутствующие здесь, да, вот на сегодняшний момент лидеры, как бы, мы никуда не смотрим, ни по каким сторонам, мы сидим здесь, чего мы сидим, чего мы ждем? Мы ленивые, или мы не умеем работать, или мы не умеем приглашать? Нет, мы просто здесь, мы знаем, понимаете, вот даже слово веру, вера, вот это верю, не верю, оно как бы не актуально. Мы знаем, конкретно знаем, к какому результату мы придем и чего мы здесь Сидим, хотя сидим – это слово такое к нам неподходящее, потому что, как вы можете увидеть, какую деятельность бурную развели девчонки, да, вот, на большой тебе респект, да, и Ольге Немировской, Спасибо. да, вы прям так рванули, да, штурмовать этот Инстаграм и МЛМ составляющую нашу, кстати, не надо упускать и говорить, что полностью мы от нее отойдем. МЛМ составляющая она присутствует даже вот и в той же самой распространении рифки от биржи Binance, да. Я был очень приятно удивлен, когда я посмотрел, сколько по моей реферальной ссылке от Binance получилось мне денег на счет, да, я вообще я не ожидал, и я если бы заранее думал об этом наперед, да, я бы гораздо более часто использовал эту реферальную ссылку, так что не надо даже вот в таких вот технологичных каких-то бизнесах, да, или там вот, например, развитие той же самой биржи, пренебрегать реферальными программами, пренебрегать MLM составляющие это все деньги, их надо брать и пользовать, любую возможность, любой момент. Что ты в MLM зарабатываешь, что на технологии зарабатываешь, постоянно ты должен хотеть зарабатывать, должен быть голод такой. Именно не бабкам -то, а именно делать, да, делать бизнес, и тогда у вас все будет хорошо, все будет получаться. Вот еще раз повторюсь, Венин, респект тебе за твою движуху. Mm -hmm. Серега Просто. у нас как-то сам по себе там со своей командой, но движ тоже очень сейчас активно участвует, классно проводят лидерские зумы у нас Анна Маркиросян, да, и Наталья mm -hmm. Федорова, и Сергей там выступал, я помню, в одном из зумов тоже он зажег, там перед ним Ксения Шалашная, да, выступала с такой пламенной речью, потом Серега молодец, да, так воодушевил всех. И я очень рекомендую всем, пусть это как бы начиналось как лидерские такие зумы, приходите все участники, вот даже сегодня после нашего вебинара, хотя у нас тут вот идет вебинар за вебинаром, только что Игорь, да, от вебинара, со своей, со своей программой Триксион, да, сейчас мы с программой от комьюнити века, потом вот будет лидерский этот зум, который уже превращается не лидерский, а партнерский, да, как или сказать, зум от сообществ для сообщества. Приходите и э, на многие вопросы, которые вас волнуют, в чатах вы не найдете ответов. Лучше вот в таких вот беседах живых, да, вы можете увидеть, спросить, потому что, ну, в чатах уже как бы люди, которые действуют, которые активные, уже они, в принципе, не заходят их надо почистить, их как-то на реструктуризировать, подлечить. Да? просто ну, Каждому вытирать, вытирать сопельки, ну это уже очень утомительно на протяжении всего лета было. И многие из нас, вот я ну, лично о себе говорю, там, о других лидерах, несколько даже стиль общения в личках поменялся. Ну, просто очень много негатива приходится через себя перемолоть. Но это все как бы, ну, ты понимаешь, что это как... Карта вот эта есть, да, когда гадаешь, там валет, по-моему, червовый или бубновый, ну, что пустые хлопоты, что-то такое -то. Понимаешь, что пустые хлопоты, но вот этот негатив, он все равно оседает, оседает, и надо от него как-то перегрузиться. И вот, слава богу, отличная идея пришла нашим вот партнерам создавать вот эти зумы, где мы можем зайти и самоопылиться какими-то идеями энтузиазма подобрать потому что все равно он тоже нужен какой бы ни был там супер трактор какой бы не был супер джип да ему все равно надо и останавливаться и ухаживать за ним поэтому всем нам надо как-то перезагружаться да и идти вперед и у нас вот это сейчас получается и мне очень нравится что вот вчера буквально был крайний зум на котором э, руслан Боднер выступал по-моему, или вчера или позавчера было и он очень хорошие мысли, он по полочкам разложил, что нас ждет и чего нам самим ожидать от нашего актива в век. Понимаете? И чего нам ждать вообще от развития. И чего вообще нам ждать, как бы, и на что надеяться от Искандера. А мы совершенно на разных языках с ним сейчас разговариваем. Но вот сейчас, сейчас это понимание приходит, и все проще и легче становится это делать. И чем больше людей... К вот такому пониманию придет, тем быстрее мы все, не то что стабилизируем, мы переходим сейчас на другой уровень, понимаете. Очень трудно, да, потому что э, вы видите, что были хейтерские атаки, да, и сколько команд уводили у нас, сколько партнеров из наших команд перетаскивали, говорили, бросайте здесь все, там вы заработаете иксы, и еще вы все заработаете. Но это все оказалось как бы неправда, да, рушились проекты, которые... Ну, вообще, с такой железобетонной составляющей, именно как жадность человеческая, да, вот именно, когда приходишь на проценты на какие-то, на легкие вот эти рубли, на легкие доллары, на легкие биткоины. И вот именно вот с вот этой жадностью человеческой, который, ну, я считаю, что это прям джокер, да, если ты нащупал вот этот крючок, то ты будешь, конечно, в профите. И они рушились, все эти проекты, понимаете? И сейчас вот это вот бегание там по другим каким-то, смотрю, все уже более-менее... Наигрались в эти хайпы, в эти проектики. И давайте возьмемся все за ум. И моя большая просьба в чатах просто, ну, не надо негатив никакой. Вопросы, если есть какие-то, напишите в личку. Многие партнеры мне пишут и, ну, получается время я нахожу, да, поговорил с ним. Точно так же я знаю, к Сереге обращаются, да, проводит работу такой в личке. Ну, на чатах не надо все это выставлять, потому что чаты, дайте нам их оживить. Нам некуда новичков вести. понимаете? Мы создаем отдельно какие-то чаты. Вот создан чат, а вообще по-новому, как бы, ну, как комьюнити, да, заново пытаемся его создать. Но нам было бы гораздо проще, если бы мы вот тот чат, где там 7 тысяч человек, приводили этих новичков. Не мешайте, вы своими вопросами вот этими, как, что с курсом там, или что там Искандер пообещает, или чего мы ждем от блокчейна 2.0. Но это все вопросы, которые вы, ну, во-первых, на них оскомину многие набили, да, и отвечать уже не хочется. Во-вторых, ну, можно просто-напросто походить на те же самые вебинары. Там Искандеров дает нам постоянно инсайды какие-то. Вот недавно по чатам у нас ходил, да, его, по поводу свопа, паника была, да, паника вообще, ну, на ровном месте. Кто-то вот запустил, вот, типа, вот своп, все все пропало, нас опять обдерут, там, обхомячат. Как везде, все, ну как, ну своп, это обычный термин, ну как, обмена. Ничего бояться нет. И Искандер взял и объяснил. И уже раз, и паники как таковой нет. Да, там бояться, что будет, может быть, какая-то там деноминация, другая конвертация. Но вспомните прошлый своп. Все же было прекрасно. Точно такой же был негатив в начале. Непонимание, недоумение. Не скрою, я тоже был, ну, как, в шоке. Зачем он нужен, как это все потом я был самый счастливый человек, что свой опыт произошел, понимаете, как, как и все, и не то уже про ВТП, WebTokenPay, вот сам тот первый наш актив и не вспоминал, вот. так что давайте доверимся, как бы, не знаю, я, как, может быть Серега там меня как-то еще поправит в чем-то, потому что я могу об этом бесконечно разговаривать, но вот он, у меня сейчас именно идет вот такие вот теплые самые эмоции, что наша комьюнити, она перестраивается, перестраивается на людей грамотных, хотящих именно в этой позиции, в которой мы сейчас все находимся, разобраться, да, и есть люди, которые помогают им это все по полочкам разложить. Да, переходный период, да, типа, в преддверии свопа, да, тяжело, да, трудно, но поймите правильно, ну, получилось многим заработать, да, заработать на вот этих вспышках, которые давали нам проекты. Но такого же постоянно не будет, и, и нет нигде таких прецедентов. Да? Каждый Думаю, из нас должен создать свой капитал со временем каким-то. Да? Кто-то быстрее ориентируется, кто-то медленнее. У нас у всех разные способности. Понимаете, если бы все мы одинаково перли вот как вот троица, которая сейчас ведет вебинар, да, вот прям, представляете, какое сообщество сообщества нагнали, там 20 миллионов человек, наверное, правильно? Потому что же все по-разному. Затухание импульса все равно присутствует. И вот такие вот периоды, когда вот идет такая ломка, встряска, она наоборот заставляет вот многих нас измениться. Да? И вот мне вот действительно покайфило. Я вижу, как у Янины качественно поменялись ролики. Вообще, ну, шикарно смотреть. Мне очень приятно вообще. прям. Спасибо. Да. Я хочу, чтобы у меня наконец такие ролики появились. Но вот у меня, может быть, силу возраста, но не получается вот это перебороть. Я, я хотел бы хотел, как ты, это все ну вот как-то, но ну, мы все меняемся, понимаете? И Растем. Вот это... Растем, да, действительно, растем. Не просто киснем, вот понимаете, мы могли то точно так же. Ведь самое же обидное, в чем? Вот люди жалуются, вот курс упал, курс упал. А у нас активы точно так же похудели вообще. Вот реально, вот взять, если там перемножить на сегодняшний курс. Ну это же, ну, тоже ж обидно, наверное, да? И никто же ничего не говорит, никто не жалуется. Точно так же вот по векам-то у меня последняя как, крайняя выплата была сейчас, когда в мае. А машина приехала в августе. И никто же не слышал, что я вою, а что мне делать с этой выплатой? Что же? Я пошел нормально, пошел в реинвест. Машину я вторую вот эту взял, как бы решил вопрос. Мне очень... Ну как, мне обидно за наших мужиков, которые воют, стонут в чате Викавто. Ну вот, вот такие условия сложились, да, что нам сейчас надо там только реинвестировать, как бы набирать капитал этот, да. Ничего плохого вот, в этом просто... не вижу, на самом деле, Актив, да. да. Пойди там, как-то, какие-то возникают трудности, ты должен всегда решать. Нельзя вот надеяться. Точно так же, как вот и Викавто начиналась, да, по первой машине, вот, которую я получил. Спасибо всем партнерам, кто участвовал в этом, Да. Но все равно у меня были подстраховочные варианты. Нельзя вот так вот прыгнуть с закрытыми глазами и всю ответственность за случившееся, не случившееся, на кого-то, да, свалить там на маркетинг, там, на эскадер, еще на кого-то. Это все неправильно. Надо как-то относиться, ну, по-взрослому, понимаете, по-мужски относиться некоторым. Не выйти, не скулить. В чатах умоляю, не скулите, не пишите, дайте туда завести хотя бы одного новичка. Одного заведем сегодня, завтра двух. Потому что мы никого туда уже не ведем. И виноваты все вот эти вот демагоги, умники и, я не знаю, там, провидцы, пророки, там, мегатрейдеры, кто-то. Ну, вот. Создатели Поэтому... блокчейна. Создатели блокчейна, да, каких-то. Вот, поймите правильно, заработало много человек с Искандером, да, и заработает еще больше. Просто вот сейчас вот такой момент, действительно, когда mm -hmm. надо передохнуть нам от всего этого. Вы, вот многие говорят, почему вот обещали проект, обещали проект. Проект, в принципе, есть. Но в какую почву его сейчас сажать? Ведь если все, что не представишь вам, какую идею, да, все, ой, нет, не то. Та, это типа от Искандера. Или другую какую-то идею. раз, Да нет, это, а это ж не от Искандера. Непонятно, что вы хотите все. Надо, чтобы э, нормализовалась обстановка, чтобы все пришли, ну как... Без вот этой паники, которая уже все меньше и меньше, она единицами там обусловлена, да, вот это вот там разжигание а там в чатах какого-то негатива, каких-то споров, да не надо этим заниматься, ну зачем ты какие-то свои проблемы, да, свои какие-то там сомнения переносишь на других, не, как вот тут сетевики говорят, не решай за людей, а тут не мешай людям, да, вот есть другое у нас теперь, как бы другое выражение. Поэтому, чем ответственнее мы отнесемся, да, что наше настроение, наши какие-то мысли не надо выплюскивать. Потому что, если мысли ты какие-то, то и действия. Искандер всегда призывал, да, если есть какая-то идея, бери и делай. И изначально, испокон веков, тут так и было. Вот даже вот Coin Galaxy родилась биржа, как это из идеи, когда люди такие сами вот собирают, да, вот нужна эта биржа, нужна нам своя биржа. И раз Искандер придумал, как это реализовать, да. Запустил токен в CGC, и мы прекрасно теперь на эти токены, которые, да, на монетке, мы получаем дивиденды от биржи. Вспомните, как точно так же Binance развивалась в 2017 году. Да никто не знал, никто не хотел, там, я когда на них зарегистрировался, все, та да, ну, что, и bnb бишки эти, да, монетки, их там раскидывали, никто не замечал, сколько стоит, комиссиями они там выплачивали, вообще на курсах не смотрели. А сейчас что, во что это превратилось? Конечно, ну, сравнивать такие вещи, в принципе, может кто-то скажет, нельзя, но их надо сравнивать. Ведь все родилось вообще из ничего, из маленького, какого-то, из маленькой какой-то идеи. Может быть для кого-то она громадная, а потом эти идеи становятся какими-то мировыми масштабами, да, двигаются. И много людей подключается. А если мы будем все время вот так вот свое же детище вот это пинать, пинать, вот как вот ребенка, да, ты будешь там шпенять, там, что то самый тупой, косой, кривой, что из него вырастет? Нет, надо только помогать сейчас, и вот эта помощь должна быть от всех вот как вот чудесно мы тогда собирались, да, вот в апреле месяце, когда была наша встреча века, да. Какое единение было. После этого раз мы решили, что да, мы пойдем даже выставляться будем на форуме, да, давайте все соберемся. Это все общий подъем Куда он делся? Ребят, все только от нас зависит, от нашего позитива. Будет позитив, я не призываю к такому позитиву, когда там лозунги будут такие, да, там типа скупайте век там или еще что-то, да, чтобы мы не превращались в какую-то секту. Не надо нас никогда сравнивать там, с теми же самыми какими-то проектами или с теми же самыми активами, где эмиссия там, под миллиард или еще что-то. Нас, во-первых, не так много в комьюнити. Мы можем, реально. Мы, мы, наше количество ⁇ это и есть тот кит, понимаете, который может управлять своим благосостоянием. Нас не так много, да, там нас не 100 тысяч, не 200, не 300. Мы все здесь могли бы договориться. Но почему-то, я не знаю, это не происходит. Ну, я думаю, что все равно рано или поздно к этому дойдет. Ну, и вот после блокчейн-форума этого я всех э, приглашаю туда, кто может приехать. Да, я думаю, что очень интересно и вам будет, да, и нам. И с этого пойдет как бы новый виток в развитии вообще нашего комьюнити. Мы уже заявляем себя не как какой-то там проектик. Да, вот вспомните, там весной там был Кубитек, да, там выставлялся. Сегодня даже не будет Капитала, который, по-моему, там уже года три выставляется, да, каждый год регулярно. Все, вот это отходит, отходит. Надо выставляться, именно это блокчейн-форум, форум технологий, и нам надо и выставляться именно с технологией. То, что там говорят, а, а что там мы будем презентовать, а что нам покажите, а расскажите. Ребят, ну вы тогда уже принимайте какую-то позицию, да, вы инвестор в технологию эту, да, и тогда с вами будут более-менее там, как бы, делиться. Либо же вы хотите просто проценты какие-то заработать на хайпе или еще чем-то. Вот этот вот форум, он и привлечет к нам не просто людей, которые зайдут в Бинар, да, там, или в тот же самый Golden Rider, там, или в 1090, да, а этот э, форум позиционированный нашей компанией, они направлены именно на то, чтобы пришли люди. Там же ходят э, товарищи, которые ищут какие-то стартапы когда можно вложиться. Вот как вот Илон масс говорит, всегда вкладывайтесь в стартапы. У нас довольно неплохой стартап получился. За вот это прошедшее время мы сформировали сообщество. Да? Были миллионеры свои, ну они и остались, да, образно говоря, миллионеры долларовые. Биржа вышла наша криптовалютная. В принципе, для инвестора, который не просто готов бегать там по хайпикам, да, и который там скажет, да, я зайду сейчас на круг два, типа, без убыток пришел, все хорошо, а для нормального, серьезного инвестора, который есть на этом форуме, да, которые ходят там, ну, таких, может быть, там, мы там познакомимся, два, три, 4, пять человек, да, я не говорю, что это должен быть какой-то поток, да, все это делается там совершенно по-другому. Вот именно вот для таких людей и мы и позиционируем себя и выставляемся но мы уже заявим что мы как компания которая идет именно на заработок по своему блокчейну да именно как вот искандер вот говорил не знаю слышали не слышали многие что с семнадцатого года да, очень много бизнесов хочет токенизировать свой бизнес а для чего это делается это делается специально чтобы им было проще привлекать инвестиции в свои бизнесы которые на земле и вот как бы наш он будет позволять им это сделать проще легко с определенными условиями до да, с льготными условиями и посмотрим как это все будет развиваться и нам же придется то же самое это все развивать и делать если мы будем просто пассивно сидеть и ждать да посидите пассивно посидите год-два и потом вы не пожалеете все криптовалюты они вырастали вот там, с одного цента с ничего вообще вырастали да как бы просто их надо двигать у нас есть кому двигать и мы ищем точно таких же людей как и мы которые и будут двигать вот мы идем и на форум на этот понимаете? мы не ищем каких-то там партнеров себе там чтобы бинар подписать по ревке. уже вот многие вот из нас вот, да, вот из лидеров никто особо и ревкой своей да просто люди уже идут на людей и как бы все уже сформировалось, потому что вот таких вот периодов как сейчас мы проходим да как раз такие выясняется кто есть кто и кто чего стоит понимаете кто кого куда поведет кто кому что пообещает кто как что делает и в это самая цена я рад что сейчас совершенно меняется и костяк хотя костяк более-менее он остался вот те которые были до первого акселератора они в принципе вот, вот это и был костяк остальное все так было и елочные игрушки на елки вот ребят ну давайте может вы что-то добавить это я говорю говорю я, я не стал тебя добавить. перебивать. Да, хотел добавить еще то, что вы учитываете очень важный момент, что у нас уже в профитботе и в бинарном маркетинге старом отрабатывают депозиты. Вот уже в профитботе отработали депозиты многие по монете райдо. Вот осенью закончится, закончится отработка депозитов в бинаре старом по вебкоину. Вот, и я думаю, где-то с середины осени уже вот такая активная продажа вебкоина. Конечно, этого не хочется очень, она начнет прекращаться. Да, потому что э, вы все равно посмотрите на объемы на биржах, да, вот даже на Coin Galaxy. То есть у нас каждые сутки где-то на 7-8 тысяч долларов только на Coin Galaxy э, выкупается вебкоина. Да, то есть посчитайте по курсу даже там в среднем 13 центов, сколько выкупается каждые сутки вебкоина. То есть собирается немаленькое количество века, да. И вы должны понимать, что э, эти вебкоины да, продают кто? Те, кто уже где-то участвует в каких-то хайп проектах, потеряли деньги, там лезут где-то на торги на биржах, теряют деньги, да. Кто-то по безысходности берет, продает вебкоины, да, вот, и, конечно, их кто-то искупает, да, вот, например, я активно агитирую там своих таких думающих партнеров, да, для того, чтобы скупали вебкоины. У меня в самого стоят, я уже не раз говорил, большие очень цели по созданию капитализации именно вебкоина и я над этим постоянно работаю и я не раз показывал в своем инстаграм на какие суммы я скупаю веб да и я сейчас жду тоже еще дай бог еще выжидаю чуть-чуть может еще опуститься вебкоин, чтобы еще побольше побольше скупить но я все равно каждый день стараюсь понемножку покупать да, вебкоин, потому что я понимаю что у нас осталось немного времени я думаю где-то может два может три может четыре месяца и, и у нас начнется движение, да, вебкоина. Сейчас идет такой такая вот как перезагрузка, Виталик говорил, вот. И конечно все люди, все я могу уверенно сказать, что абсолютно каждый участник, абсолютно каждый пользователь вебкоина, каждый лидер вебкоина, даже которые по по уходили по каким-то проектам, они все вернуться да потому что все на самом деле наблюдают хоть как бы там они что не отзывались какие бы там они там отзывы не писали все наблюдают и поверьте мне вот когда начнется что-то вот искандер начнет понемножку приоткрывать занавес вот эту дверь да то есть что он уже готовит он готовит поверь поверьте очень высокого высокие технологические продукты через которые к нам придут ну, не сотни тысяч, а миллионы новых пользователей на ры на с рынка криптовалют. И если вы думаете, что вы в момент роста вебкоина успеете создать капитализацию, ребят, вы не успеете. Ну, я просто очевидец. Э -э -э ну подобно подобной ситуации просто я тогда ее не понимал да то есть когда я пришел со своей командой вот там с Яной там с Олей с другими там Виталиком ну, там своя команда нас заходила в прошлом году и было такое вот же такая же ситуация была да то есть перед свопом э, вебкоин обесценивали но мы тогда еще командой не понимали что за ситуация мы там эге гей все круто давай вперед вот но я видел, как многие люди вот продавали за копейки вебкоин и как он в течение двух месяцев активно рос, что вот эти люди не успевали его откупать, чтобы на нем заработать. То есть это очень быстро происходило. И я уверен, что в этот раз, может быть, еще быстрее все произойдет, потому что нас намного больше людей в сообществе, чем на тот период, когда я приходил. Это раз. Плюс у нас извне может, благодаря технологиям нашим новым, появиться много новых пользователей, да. И, и поверьте, есть люди, которые инвестора, как Виталик говорил, у которых много денег есть. Для кого-то для кого там 100 тысяч, 500 тысяч, миллион долларов, это вообще ни о чем, да. То есть они могут легко зайти, несколько человек и выкупить вебкоин. Понимаете, я, я даже не не удивлюсь если у Искандера даже есть такие люди, да, которые могут выкупить вебкоин и будут держателями вебкоина и которые будут иметь влияние на вебкоин в стратегических даже действиях да. и то, что вы сейчас имеете у вас может остаться просто крохи, да. вы будете себе и локти грызть, и волосы рвать и понимать, что это был ваш шанс в жизни, но его нужно уметь не только получить его нужно уметь удержать вот этот шанс да и мне сейчас тоже вот на протяжении нескольких месяцев присылают каждый практически день пригла ну, приглашение в какие-то там компании проекты я вот ради интереса изучаю что есть на рынке поверьте ни на что вот э вот, вот, ну, вот вообще вот не цепляет ничего. Ну вот вообще, да, то есть там какие-то суперкрутые идеи придумывают, какие-то суперкрутые прибыльные маркетинги. Вот так читаю, смотрю эту презентацию, все, даже все, вот пропадает все желание. Но только у Эппо я не думаю, у Экво и Скандере сразу какая-то внутри, какая-то энергия, да, вот образовывается. Хотя на сегодняшний день у нас какая-то перезагрузка. Я знаю, что это временно, я знаю, что очень скоро... Очень скоро наступит период, когда мы все будем активно снова развиваться, и я более чем уверен, что у нас больше не будет таких ситуаций, где будет такая ну, коррекция биткоина, сейчас произошла. Вот, я думаю, я в этом более, я в этом даже не более чем уверен, я в этом уверен, что больше такой коррекции у нас не будет. То есть будет коррекции, но они будут маленькие коррекции, да? такие вот маленькие. Вот, поэтому думайте: вот все лидеры наши основные, они с нами. Вот мы все общаемся, те, кто где-то там движует по проектам, не обязательно все вернутся. Вот. И рекомендую вот этих 2-3 месяца, как бы вам там сложно не было, там, эмоционально, да, там удерживать себя. Я вам рекомендую просто вот хотя бы то, что у вас есть, сохраните. Лас... Сергей, вот хорошую тему, извините, я перебил хорошую тему, ты поднял. То, что у нас, чтобы вы понимали, по MLM-составляющей нашем комьюнити будет двигаться токен райд. Вот там вы можете при помощи команд создать свою капитализацию, набрать этот, этот актив. А с Вэком уже будет другая ситуация. Да, и поэтому нельзя его вот так вот разбазарить в надежде, там, что да, потом он мне насыпется с того же самого бинара, там, или с того же профитбота. Не думайте так. Должна цель. быть задачка, это хорошая инвестиция, вот эти монеты сейчас, хорошая инвестиция в будущее. Не просто там, я говорю вам, будущее, например, там весной, да. Ну ладно, там весной там вы получите какой-то там профит 2, 3, 4, x 5, x Ничего не решать. А мы... когда вы получите Ничего 500, не да, кардинально, да, а оно может 100%. реально решить. Вот сколько примеров у нас вот валют, которые действительно взлетали, которые действительно приносили... 300 400 500 эксов. вот о таких вот масштабах надо думать это не просто как бы сейчас вот зомбирование какое-то идет но мне кажется вот реально мне кажется что не просто так я здесь в этой компании вот оказался и вот так вот она изменила мою жизнь мое вообще мировоззрение и совершенно ну, недавно относительно может быть месяца два-три назад у меня вот это вот щелкнуло в голове что надо вот Слушать просто, напросто как слушали раньше Искандера, да, но он нас вел Именно по проектам, по вот этой mlm По хайп составляющей такой, да, вел И нам казалось, это правильно Но надо уже вырасти оттуда, да И идти туда, куда он нас сейчас ведет Куда он направляет Он сейчас там, ну, образно говоря, со своей командой один А мы здесь, понимаете И между нами пропасть, да, он После завтрашнего дня присутствует А мы в сегодняшнем Нам надо хотя бы стать, чтобы мы думали, как Завтрашний день Понимаете, вот и тогда будет проще и ему, и нам, и всем нам, и нашим близким, всем, и нашим семьям, и нашим партнерам. Понимаете? Вот. вот тогда... и время, время ребят, работает на нас. Вы должны это понимать. Вот пройдет сейчас, будет нам три года, да, и все равно у нас все равно будет взлет. И поверьте, люди многие скажет нафиг мне вот эти ваши пирамиды какие-то там, да, на стране, я лучше пойду в вебкоин. Но я уже так говорю, на да. пирамиды, да, я, да, я не хочу уже участвовать да, в этих тех проектах, мне уже даже стремно понимать понимаете? Да, да, есть, там... не, да, я понимаю не это. Не то, это. То есть да. даже обычные люди скажут, я не пойду, смысл мне рисковать своими деньгами. Лучше где-то я выжду, если будет какая-то коррекция века. Я ее лучше пережду, но я буду знать точно, что я не потеряю свои деньги. Да, вот посмотрите, какие громкие компании были, да, нету. Нету их. И люди, все, которые потеряли деньги, им никто не вернет ни копейки там. У нас даже где-то, если пошла коррекция, да, ну, века. Но он все равно вырастет, да, вы все равно имеете полностью все шансы, надежды, уверенность будете иметь, что вы все равно как минимум получите обратно свои деньги, получите прибыль большую, если вы будете действовать по рекомендациям того же Искандера Хасанова или лидеров, да. И я недавно тоже, вот, ребят, познакомился с очень умным парнем, он реально на рынке криптовалюты кит. Вот, и у меня была возможность задать ему несколько вопросов. Говорю, вот как ты делаешь вот на рынке криптовалюты вот деньги, на чем ты делаешь самые большие деньги? Он мне рассказывает, говорит, я выискиваю, говорит, реально стартапы, вот как Виталик сегодня рассказывал. И говорит, и бывает такое, что я выжидаю в стартапе по полтора-два по года, я выжидаю, но оно, говорит, того стоит. Говорит, кто заходит уже после, например, запуска монеты на биржу, да, и там пытаются на старте уловить, говорит, это уже не то. Самый, говорит, жир, самый кайф, это когда ты берешь актив еще до масштабирования этого актива, да, там, до выхода даже на ту же биржу Binance. 15 же тоже еще на Бинансе нету, а мы будем. Мы, я уверен, что мы когда зайдем на Binance, мы зайдем с очень крутым сообществом, с очень крутыми технологиями. И там, поверьте, сидят очень умные люди, очень образованные люди, которые сразу читают полностью историю, читают полностью программу, всю, которую есть века, и понимают, круто, не круто. И они начнут век скупать просто как акцию, да, как холдеры будут. Как есть холдеры эфира, биткоина. да, Хотя на этих монетах ты много не заработаешь. Но эти уже монеты, они знают, что это ну, компании, которые будут развиваться, которые будут работать, за которыми есть будущее. И в них, как минимум, можно сохранить свои активы и понемножку приумножать. Да? То же самое может быть и с века. И у нас, ребята, ограниченное количество э, криптовалюты. У нас всего 21 миллион 20 но технологии сейчас развития они в разы быстрее чем развитие того же технологии того же биткоина да? то есть на, на большую цену биткоина ушло там на 9 10 лет до да? на век может уйти когда мы выйдем на тот же бинанс 2 три года то есть может в два там в несколько раз быстрее история быть вот, и я там, например, слышу от людей, да я в это не верю, да кому этот вебкоин нужен будет, а уже есть на рынке топовые компании, то а есть уже на рынке топовые блокчейны. И людей этих спрашивают, то есть, по вашему мнению, больше на рынке ничего не появится крутого? То есть уже все... Ребят, появится. И после вебкоина появятся еще крутые блокчейны с какими-то своими ультра-современными технологиями. И после пазл-маркета еще появятся другие площадки. Мир постоянно меняется, он не может стоять на месте. И то, что есть у Искандера, да, он нам про блокчейн, поверьте, рассказывает, какую-то какую там, каких-то 3% нам там раскрывает, что там будут... Самые быстрые транзакции там. Такие... Ну, это и то, кто услышит эти 3%. Да, да. Говорит, а люди не слышат. Я уверен, что там будут другие совершенно технологии, фишки, основные, которые он не рассказывает. Я уверен, что их нету на рынке криптовалюты. То, что будет на нашем блокчейне. И может быть такое, как и было. Немножко пример с акселератором. Вы помните, как летела толпа в... Терея, такое... можно я тебя перебью как раз в контексте просто с бинансом, с акселератором? Да, вот как вы знаете, да на бинансе стоит листинг миллион долларов. Вот вот первый дал нам 65 долларовых миллионеров. Вы же понимаете, что какой был и капитал у искандера Ну как он-то есть, да, но ну, образно говоря, что листинг на бинансе... Финансово да, обеспечить не такая сложная задача для нашего комьюнити, уже была э, весной двадцатого года. Просто вот к этому относитесь к цифрам. Просто с чем туда идти, вот с чем идти с нашей монетой, которая завязана на бинаре, да, на golden рейши. Но это же это смешно. Понимает. Это вот к тому, что вот люди говорят: вот вы залиститесь туда, и все попадет. Туда надо залеститься и действительно представлять какую-то технологию который вот сейчас вот Искандер посмотрел в ту сторону, увидел, что там наше будущее, что там действительно будет профит. проекта вот выдумать, любой проект там типа хайп, не хайп, еще что-то, фантазии у него хватает вот так вот, выше крыши, понимаете? Ну что оно даст? То же самое, вот это хождение по мукам, в неделю будут радоваться все его там боготворить, да, а потом... лучше, ему лучше самому пойти заработать денег, поверьте, в него мозгов хватает самому зарабатывать, Да, да. Хватает. Так что вот есть, те есть, разговоры о бинансе, они, в принципе, имеют место быть и они вполне осуществимы. Тем людям, которые говорят, да, когда вы там будете, будем. Это чисто с финансовой точки зрения вообще не задача, я даже думаю. Нам надо Я просто... можно тоже добавлю? Да. Я 40 минут <сих> сижу, слушаю вас. Я добавлю, тоже вставлю свои пять копеек по поводу технологий развития всего остального. Я помимо того, что сейчас начала активно развивать МЛМ составляющую. Я стала изучать такую технологию, которая называется НФТ. Да, это сейчас то, что э, с карточками, да, с различными, э, ну иными словами, это да, стокены, не взаимозаменяемое. Да? Да. да. да. И вот НФТ технологии сейчас очень много, ну как. Очень много проектов пытается это запустить, да, вот возьмите тот же, допустим, известный бренд Gucci. Gucci запустил сейчас игру на телефоне, вы можете скачать, она бесплатная, где бегает, короче, какой-то там шипсдик, собирает какие-то штучки, вот, на телефоне, и вы можете находить так называемые пасхалки в этой игре и зарабатывать себе вот эти NFT-карточки. И... То есть собирать можно все что угодно, там я не знаю, там, коллекционировать бренды одежды, но это все выглядит в виде карточек, вот знаете, которые вот как бейсбольные карточки у американцев есть, только это в технологии криптовалюты. И я предполагаю, что после запуска блокчейна вот всех вот этих вот технологий, сто мы эту нишу тоже зацепим. Вот, своими какими-то продуктами. Вот мое такое предположение, да, что мы... Тут... Честно, открою карты, я сам сделал такую нефтишку, да, от себя. что то никто не покупает. Вот если бы я был бы одним из братьев Гучи, я думаю, там бы купили. Да. Не, ну, ну а как покупают, бэк, допустим, бы... вот эти... Нет, а как покупают, допустим, карточки, которые делают школьники, знаешь, пиксельные такие, продают вот, их за 300 эфиров, там, за 1000 эфиров? Это все... Ну, это... Об этом все чтобы хорошо в этом разбираться, именно в NFT токенах, приезжайте на форум. Там очень подробно об этом рассказывается, разжевываются. Вот вы можете просидеть два дня, там и будет тема NFT. Ну вот, в прошлом сезоне, да, это весной было, хорошо раскрывали там. И, ну, NFT хорошая тема. Это как хайп сейчас вот. Раньше вот было как поэтапно, да, криптовалюта, потом вот ICO, а сейчас вот как бы идет эра NFT, да. До этого DeFi, DeFi еще не списываем, да? DeFi, вот сейчас... Да, DeFi. да, да, да. DeFi, да, децентрализованные финансы. И сейчас вот NFT работает, как бы... Но сложная тема. Я вот буквально когда еще в феврале месяце сделал, никто у меня ничего не купил. Потому что их же тоже двигать надо, правильно? Да, я пытался там... как бы, да, да, ну, задействовать. Да. В целом, то есть я думаю, что результат в этом будет. Будет, будет. Во всем будет результат в том, что мы будем двигать. Потому что подлежащий камень вода не побежит. Все, чем мы занимаемся, все равно рано или поздно принесет результаты. А именно в криптовалютном мире, вот реально, в чем его польза, в чем его прелесть, вот за счет вот этой волатильности. То есть, когда у нас идет коррекция, либо падение в курсах, можно собрать и заработать гораздо больше, когда все это вырастет. А вырастет оно, вот Реально вот, ну вот они, вот эти вот мои руки я делаю, сижу там все время, да, в интернете. точно так же вот на Серегу, посмотрите, свою работу проводит. Енина не вылазит с экранов, да, вот все время в прямых эфирах. Все мы делаем, что мы делаем? Одно дело делаем. И вот с каждым днем у нас становится все больше и больше и, конечно, в итоге мы будем ездить просто-напросто на форумы Binance вот так вот собираться там. И не просто как посетители, а какие-то VIP-партнеры. Все это будет впереди, ребята. Вот о таких вот целях я мечтаю. Не то, что машину какую-то купить там или еще что-то. Я хочу такого, я хочу движа. Я не хочу быть топ-лидером в каком то проекте, да, в пирамиде какой-то. Ну, это мне... Угнетает мне это рассказывать, например, моим знакомым друзьям. Да, я вот в проекте там вот развиваюсь, там по MLM. Я хочу вот так зайти, чтобы все расы сели на место. Понимаете? Потому что вот Чанбен этот здоровается со мной за руку. Вот я так хочу. Понимаете? Вот. И мы будем стараться. Вы нас рассказывали. Блин, а эти ребята были в самом начале. Какие крутые. Ну, можно и так помечтать, да. Потому что как. Бойтесь своих желаний, да. Мечты имеют свойство сбываться. Как сказал Кот Бегемот, по-моему, или кто сказал? Не помню. Да, Маргарита. Мастер Маргарита, да. Да. Ну, давайте, да. Да, да. Тут поступило такое предложение, может быть, поотвечаем, а то мы между собой разговариваем, как будто сидим тут на кухне втроем. Сейчас посыпется Виталий, когда будет курс. Ребята, только не про очередь века, а не про курс. Что-нибудь давайте по существу будем. Будет новый блокчейн, будет слог. Многие люди вложили все средства. По четыре брали, миссия закончилась. Курс упал. Ничего страшного. Наращиваем обороты. Интересно, своп будет один к одному. Один к одному или там какая-то будет деноминация. Ну, это знает только лишь Искандер. И поймите правильно, да, вот прошлый своп там не один к одному был обмен, да, а был осуществлен гораздо более в жестких рамках. Все восприняли негативно, все это было плохо. Но это же не прихоть Искандера, да? он же не отбирает у нас монеты, чтобы себе заработать да, в корыстных каких-то побуждениях. Или еще там какие-то цели преследует, да, и обогащение какого-то своего. Все же это именно делается так, для того, чтобы вырос курс. И он спровоцировал ситуацию. Да, там большую роль сыграл криптоакселератор за счет того, что пришли новые люди. Это да? как магнит был. Но вот этот курс спровоцирован был именно дефицитом монеты. И все вот это вот, вот эти свопы, там даже не в свопе было, конечно, дело, вот это, там, другие были факторы, я не хочу просто-напросто обсуждать все это, но то, что делает Искандер, Искандер делает, оно, как видите, работает. И вот не надо бояться, не надо своих партнеров пугать свопом. Все, кто боялся первого свопа, потом радовались они расстроились, потому что они побежали сливать, как только была возможность продаваться. Да, там, по, по 3, по 5 долларов, там, по 6 долларов. Они, конечно, расстроились, не буду лукавить. А так вообще, свопа не боимся, заходим, все как в естественный момент. Да. Народ, Виталия, а что остается, будет с АЦЦ? Да. Тут вопрос у тебя тоже был. Что, что, будет что будет с АЦЦ? Ребят, ну с АЦЦ многие ждут, что будет перелив его как актива да, в бинар. Но сами поймите, что оно вам даст, вот, перелив вот этого актива в бинар, да, упадет курс райда, образно говоря. Может быть просто-напросто сейчас дождаться, когда можно будет использовать АЦЦ именно по назначению. Может быть дождаться этой эмиссии Ну хотя, понимаете, я же не админ Я не вижу все расстановки да, Насколько губительно будет Завести новый актив АЦЦ, да, получается, в бинар да, И поменять его на райда Который райда ты должен там доработать Ведь бинарная вот эта вот схема да, Бинарный проект, это что точно такое же Получится баунти программа Где нам за счет чего? За счет того, что мы Вкладываем, да, тот же самый актив Райда, да, получается, как стек, да либо приглашаем кого-то, нам дают вознаграждение в том же самом райда. А получается, что мы заходим с другим активом, и нам на вот этот актив за то, что мы положили АЦЦ, должны получать будем райда. Уже будет все дисбаланс. Вспомните просто-напросто, как после первого акселератора завели ACCшки эти, и что случилось с бинаром. Да, пакет у всех хорошие ранги, классные, все получилось но польза потом как бы как таковой особо никто не уверен. я думаю что может быть маленькие еще масштабы по ацц да по курсу самого ацц в принципе ничего такого существенного не случится позволит перенести в бинар шикарно я буду только руками и ногами за я буду рады потому что это даст сплеск бинару даст ему ну как новый стимул развиваться да, люди увидят все это но Правильно тогда распоряжайтесь под тем выхлопом, который вам дадут вот эти вот разбухшие кабины, да. Не бегите, не сливайте, дайте, зачем выкопывать картошку, которую мы посадили вот вчера, да. Дайте урожай, зайди, Вы... Ну, да, да. Так, зачем народ продает век, люди не понимают, куда пришли. Да, пока не понимают, но те, кто понимает, все больше и больше становится. Спасибо, ребята, за ценную информацию, видение. Ну, не знаю, насколько ценная была информация. Но мы действительно рассказали наше видение, как мы видим это, как мы действуем, как мы живем в этой ситуации. И я больше скажу, если вы точно такую же позицию примете, вам будет проще переносить те же самые невзгоды. Мы точно такие же, ну как, заложники ситуации, как и вы. Хоть там 100 у тебя веков да, на кармане, ты купил там за последние деньги, хоть там тысяча, хоть 10 тысяч. Точно так же активы упали у всех, понимаете? И развития как бы нету как такового по МЛМ составляющей ни у кого. Все там говорят, да Та вот на ревку, на халяву. Но вы видели какая-то халява, как, как эта ревка там достается или еще что-то. Не видели? Ну попробуйте тогда. И тогда уже помню равных говорить, насколько выгодно ту же самую ревку продать. А надо ли это вообще делать по такому курсу? Ну как бы надо сравнивать такое одинаковых категорий. Ребят, вы молодцы. О, спасибо. Ну, ты, Скажешь, вопрос: как... что требуется для выхода нашей монеты на Бинанс? Что Создание... требуется? Создание ну... высокотехнологичных инструментов, ребят. Именно по технологии мы должны выйти, не с нашим бинаром выйти, не с матрицей выйти туда, не с проектом века Авто, но это смешно будет. либо же монет, ребят, тысячи. Да, Из... да, либо выходить с хайпом каким-нибудь. Да, но под хайп, вот как вот я воспринимаю, как Шиба например, да, они поймали просто тупо хайп и пораспихали своих монет, там уже Виталику Бутерину, там еще, по Маску пытались они там засунуть. Но туда вложились люди, понимаете? Туда инвестора вложились, как в такой в некий стартап. И на Binance есть хайпы, да, и на крутых биржах есть хайпы. Но технологии за монетой нет. Хотя она сейчас, по-моему, там на сороковом месте, да, по-моему, висит. Но очень много денег вложили. А мы пользуемся тем, что вкладываем сюда всю свою энергию, все силы и тот капитал, который, в принципе, мы заработали за время вот этих путешествий по нашим проектам, да. Вот, поэтому как бы медленно развиваемся, не так феерично, эйфорично, да, как другие. Андрей, такие... следующий вопрос а... тебе, давайте буду вопросы зачитывать, чтобы Давай. мы отвечаем людям, смотри, что нам делать сейчас, пока ждем своп? Что нам делать, пока сейчас ждем своп? Первое, работаем в бинаре, прекрасно работаем, перестраиваемся, потому что райдо это актив МЛМ составляющий нашей компании, которая будет продолжаться и дальше, да, я не знаю, как будет развиваться по МЛМ составляющей коин вебкоин да но знаю точно искандер нам презентовал райда с вот этим вот тиражом 100 миллионов конкретно ребята берите и млм студен да и проекты uh -huh. у нас переходят все профитбот вот по понедельникам да единственное что уговорить бы искандер сделать чтобы каждый день бы это было вот бинар развиваться в этих проектах остальные активы ну, если уж как-то жмут, жгут, ну, заносите на этот, на 10.90. Вроде как бы и курсы там не очень вкусные по да. Ну, просто вот чтобы... Но пользы не будет никакой, если вы возьмете, вот просто-напросто возьмите полностью свой объем этого актива века, да, и посчитайте, вот сколько вы продадите. Но не так вот на курс сегодняшний умножьте, а посчитайте по стакану, как вы будете продавать, и вот куда спустится, да, и хватит ли вам того стакана, да, просто, что, что, это что-то поменяло в вашей жизни? Да ничего это не поменяло. И даже если вы опустите его там до одного цента, да, 0,005 там центов. Все равно остаются идейные люди, которые идут дальше, которые делают, понимаете, которые не бросают. Вот, ну как Искандер, он не один, понимаете, мы не разделились, ничего. Он просто занимается теми вещами, которые я, например, я не могу вот делать, да, я... Очень туго для меня доходят вот, технологии блокчейна, но я быстро Италик, учусь. Италик, я... Италик, стоп, стоп, да. давай пойдем дальше по вопросам, я тебя прошу, я тебя буду притормаживать немного. Расскажи, пожалуйста, о будущем райда. Многие инвестора вложили в Райда и теперь переживают из-за того, что курс просит. Отличное будущее у райда все. Мы вот, посмотрите, вот какие шикарные программы у нас проходят, да, бизнес инкубатор, сейчас ABC век будет стартовать в сентябре, да. Все эти программы настроены на что? Вот посмотрите, как Леха Скрепова запустил да, флешмобы. И у нас вот видно, как растут команды, да, растет бинарный бонус, все больше и больше чеки появляются. Единственное, что у нас проблема такая, что ну, как бы боятся все сейчас приглашать. И плохо приглашаются люди, которые в интернете, потому что они видят вот эти вот ужасные скамопады, вот когда вот рухнуло когда-то кэшбери, да, и после этого до марта месяца ничего путного не было, все ходили, все обували, Она нам казалось, что ой, это же что такое, там все там, мошенники такие, да нет, просто ну, у пирамидки, у каждой пирамидки есть своя, ну, свои сроки жизни, свой объем, да, и вот люди вот с Кэшбери с этого самого бежали и, и топили, самые чудесные проекты они могли утопить, просто они за... ускоряли их существование, понимаете, точно так же и сейчас происходит. Объем вот этого финика рухнувшись, в разы превышает вот эта комьюнити, которая была у Кэшбери. И поэтому не знаю, когда более-менее рынок в интернете восстановится, чтобы слушать вас. Понимаете, в Бинар надо да и в другие наши проекты звать людей, которые по земле. Вот посмотрите на Ксению Шалашную. Да? Постоянно откуп у нее идет, постоянно вот этот закуп активов всех. Потому что работает по земле. А мы пытаемся кому-то где-то тут навязать, они в ужасе, они уже после этого... Финика уже и Верхами там блин по уши сидят и, и не знают что делать, да и, и еще там несколько проектов, которые на подходе вот сейчас подгорают. Ну, да смотри в... какая аудитория, Боят. понимаешь, не все в интернете все, все сидят и хайпуют, понимаешь, куча же есть людей разных, куча людей. Но я может, просто 20... за возможность. Не спорю, я рассказываю именно про случай, с которым вы сталкиваетесь. Поняла, я... поняла. Да, да. Да, тут да, тебе вот. дают предложение, чтобы ты передал, наверное, скандеру, что на авто необходимо сделать какую-то акцию, чтобы по появился движ. А, на авто ребята, не бойтесь за активы, которые вы зарабатываете в авто На самом деле, это вот сейчас вот такая вот лавочка, лазейка, когда можно действительно набрать на. Ну вот смотрите, у меня сейчас 25 числа, вот, вот, вот еще, вот который после 17 мая у меня депозит был, я его пустил в реинвест, сейчас он еще больше будет. Дай бог, чтобы до 25 числа я еще успел вот, вот в эту очередь, когда выдаются еще веками, да, выдают это. Используйте эту возможность, потому что, ну, вы не пожалеете потом. Каких-то действий сейчас с векав-то, вот просто-напросто трезво сядьте, посудите и поразмыслить, как это сделать. Э, Все же проблема в чем? В нас самих. Века вы же никто не зовете, да? Вы сидите, вы понаставляли вот эту очередь, да? А просто вот представьте ситуацию. О, просыпаемся утром, очереди нет. Все включили голову, включили мозги, очереди нет. Все сняли свои ордера. И потихонечку заходят новички. И потихонечку мы возвращаемся к ситуации э, марта месяца, да? Когда 300 тысяч очередь на покупку, да? Нету монет. И потихоньку-потихоньку можно все это распродать. Вы же не даете сами перезапустить. Вы же ноете там, сидите в этом чате. Я даже туда не захожу. Не потому что я его бросил. Я его читаю и смотрю. Но кардинально поменять ситуацию без вот этого убирания, разбирания стенки. Дайте передохнуть. Все, что вы наставили там, когда оно разберется? Никогда не разберется. Вот этот завал надо хотя бы искусственно самим разобрать и вдохнуть новую жизнь. Проект хороший? Хороший. Работал? Работал. Идея в нем классная, классная. Баба... Заработали в нем люди, заработали. Вот все только в наших руках. Вы даже можете никого не приглашать. Просто снимите ордера, уберите, и мы за вас пригласим туда людей. А куда сейчас везти там под 5 миллионов очередь? Вы что, блин? Вы хотите просто напросто чужими руками, типа, все это загрести, этот профит. Ну, не знаю тогда, да. Как... У меня нету столько сил, например, да. Вот, все, вот идем. Да, я там рассказываю. Я рассказываю как век авто заработать заработать себе актив но его можно и вне очереди не по 7 долларов купить у нас же есть же индивидуумы продают да и по 50 центов продают и по доллару и по 2 доллара можно купить вот у них и, и покупают ребят все это дело не, не только там искандера да не топ лидера да не просто лидера да не от всех нас как участников мы должны каждому века относиться как к обычному партнеру как к обычному участнику понимаете Потому что от наших вот этих, мы что не у Искандера покупали эти коины. Мы у кого-то покупали, да, мы на той же самой внутренней бирже покупали. Вот, и поэтому мы там все равны в своих правах. И все только в наших руках. Разбираем очередь, снимаем ордера, начинаем те, кто действительно работает. Ну, единственное, что мы можем там оживить да, все это, попросить Искандера сделать партнерскую программу более интересно. Рассказывали, что... Вначале там плохо было из-за того, что типа приглашать не хотели там рифоводы или все равно. Как бы никуда от этого не деться. Рифоводы это кроп всех проектов. Они зовут, они а приглашают... Мне даже люди пишут тормози. <связать> Я тебя прошу. <связать> так э -э расскажи те о матрицах Райда попросили что именно, конечно, о Матрицах Райда рассказывать не знаю, потому что, наверное... Это о Матрицах на Райда, наверное, это лучше все-таки попросить Марину Кардаш, да, и, и, и Мишу, да, попросить, чтобы они рассказали, как бы... Может, им вообще что... организовать они... зум между РАМ-гильдией и Райдом? Они что понимают, да, там, на каком уровне, где что стоит, и что надо для этого, чтобы сдвинулось. Просто я цифрами не владею, ну, как бы... Там сейчас, как... Очень хороший. там сейчас в РАМ в гильдии очень хороший идет откуп, почти по тысяче рашек в суд, Огонь, очень, очень рад этому. Я думаю, там сейчас может быть, как если промоушены какие-то есть же, у них, по-моему, да, по посредам, да, это по вторникам они запускают промо, может быть неделя и будет сдвиг. Там, потому что там Ребят, осталось. Ну, 10 мне кажется, что вот из этой троицы, которая здесь присутствует, и ведет перед вами вебинар. Да, сильных матриц нету, да, ну как бы, ну. Там надо более-менее с цифрами дружить, да, чтобы об этих проектах рассказать. А мы такие три именно пришли в инвестицию людей обучать, сидим с цифрами меняли, Не, да? Но ну мы же не знаем, но я не знаю положение дел, как обстоят дела, сколько там надо откупить до того же рама до деления. Руководителями гидим, да, разговариваем. чтобы пообещать чего-то людям. Мы можем разлаговольствовать, что это самые-самые прибыльные проекты у нас действительно в Да, только он через 20 года. 39 780... А зачем? Почему? Ну если мы сейчас все возьмем, мы навалимся и выхлоп там будет завтра. Она поделится. Мы же опять же тоже не хотим делать. Мы хотим, чтобы кто-то это сделал, да? Вот с одним, да, зовем, чтобы. Это просто это такой проект, который сейчас он дает действительно самые большие иксы, исходя из того, какая ситуация сейчас есть на рынке. Нам-то в принципе это в плюс. Ну, когда оно поделится и оно все выльется на рынок, это будет вот заветная мечта Сережи Кужнира, это нормальная цена века, которую можно откупить, Рашки, поэтому, в принципе, нам там плюс, это вся вещь. Да. будущего, дайте... Тут просто еще написано, а, ну, тормози, Виталика это прочитала, потом, благодарю вас за видение будущего, дайте... Я сейчас удалю, ты не видел. Дайте слово Янине. Что вы хотите, чтобы я вам сказала? Останови ну, Виталика, то, что... да? Нет, я имею в виду, может, ребята там интересовались по поводу чем я сейчас как бы, активно начала заниматься, то есть э, многие у меня спрашивали в личку э, по поводу MLM вот этой вот составляющей, да и так далее. Ну, то есть ты все правильно сказал о том, что мы в принципе полуинвестиционное направление, полу э, направление холдеров, полусетевиков, у нас такой вот симбиоз всего собрался, да и просто из всего того, что я вижу, и сейчас ударилась именно в MLM образование. Вот это я прошла курсы, э, вот эти вот все там получила там по продажам, по всем этим темам сертификаты. И сейчас в принципе изучила методы продвижения просто современные для сетевиков и то что ты сказал что изменилось качество видео там еще чего-то это в принципе собственно... огонь изменилось вот. спасибо да то есть и не вот, перестану подтверждать вот этим вот вещам поэтому если мы говорим чисто о млм составляющие если люди спрашивали именно об этом то я сейчас занимаюсь именно обучением по продвижению в сетевом но с помощью социальных сетей. Это то, что сейчас в принципе многие хотят. И у меня есть партнеры из Века, из других сетевых компаний. То есть у меня сейчас примерно где-то около 9 человек на индивидуальном сопровождении, Именно 3, ну, оно идет 30 дней-полтора месяца, ежедневно ребята выполняют задания, сбрасывают мне, мы их корректируем, у нас зумы, созвоны, туда-сюда, то есть я обучаю людей, как, в принципе, упаковать свои социальные сети, чтобы вам поступали бесплатные входящиеся заявки. Вон, в принципе, Серега такую тему тоже у себя практиковал, я знаю, то есть у нас были такие моменты, когда нам просто с постов писала куча людей, при этом мы ни копейки не вливали в трафик, вот. И Серега, я помню, ролики тоже на YouTube записывал, он, кстати, познакомил меня с Ютубом и как бы у меня жизнь зародилась после Сережи в плане Ютуба. и, соответственно, пошло такое выдвижение. Вот Озвучьте, пожалуйста, мое предложение по 10.90 убрать условия на приобретение лицензии через приглашение. Но это лучше с Юлей Мирной связаться, да, да. с куратором проекта, и быстрее это все получится, на самом деле. Если действительно это толковое предложение, его рассмотрят и пойдут на встречу. Искандер всегда шел навстречу нам, ребята. Вот правда. Он как бы он наш товарищ, он наш брат, он наш. Да. У нас, смотри, у нас час прошел. Так, Дома у нас час. час я вас всех приглашаю, всем, кому интересно продолжить беседу, перейти вот в эти лидерские зумы, там по командным, наверное, чатам раскидана уже ссылка. Каждый вечер в 8 часов... Аня и Наташа проводят, они собирают вот так вот лидеров, там делимся какими-то мнениями, какими-то настроениями, можно каверзные даже вопросы задать там, и мы разжуем, понимаете, лучше мы там все это разжуем и дальше пойдем, чем вот это в чате, ты что-то напишешь в оно висит. И, а потом кто-то еще прочитал, и потом через день там раз там туда репост, на то ответил, и опять то же самое началось все. Ребят, давайте в таком общении общаться. Каждый день в 8 часов встречаемся, и там друг другу все рассказываем, выговариваем. И я вам хочу сказать, что больше понимания приходит, и больше вообще позитива, и больше энергии остается после таких встреч. Так что давайте по командным чатам смотрите, ищите ссылку. Ребят, спасибо, что пришли на этот вебинар, да, все да самые лучшие да и вот сейчас вот этот костяк который у нас ребят, все только, только, начало начинается, ребят, да. все только начинается да все всем респект пока пока